Ребята, при э, тренировке, э, закрепления за конструкцию э, пожарной веревки, вы должны учитывать тот момент, что вы не должны сувать далеко руки. Первое. Второе. Веревка у вас от конструкции не должна натягиваться. Она должна быть в расслабленном состоянии. Третье. Руки у вас должны быть работать. Работают только фаланги пальцев. Это тоже момент вам буду учитывать и показывать. И четвертое. четвертое. Вы... Должны работать как фокусники. Фокусники работают за счет рук. Вот посмотрите, видите, работают у меня чисто руки. Я не, Тело у меня ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо, не передвигается. Работаем чисто фалангами, пальцами или кистями рук. То есть руки у меня, веревки, не заходят далеко. Ну и сейчас я вам покажу, продемонстрирую. Сейчас я вам продемонстрирую, как надо правильно закреплять веревку за конструкцию первым способом, или петля. Петля. Каким образом это делается? И не забываем о том, что петля у нас бывает тоже несколько видов. Первое. Петля мы можем сделать таким образом. Левую сторону веревки мы оттягиваем на себя немножко. Оттянули, остановили, и вот эту левую сторону, длинный конец, по которому будем спускаться, мы немножко подтянули его немножко вперед. Вот таким образом у нас положились. Видите, веревки? Вот они. Петельки, и у нас две веревки как бы рядом находятся между собой. Рядом с собой Теперь, что мы можем делать Правую сторону веревки Мы можем положить сверху Потянуть за петлей Опустить и вот этот момент Видите, свободный конец у нас остался Я руку протягиваю сюда вниз Лишнее движение делаю То есть я и корпус поворачиваю И свою руку проворачиваю Мы это вытягиваем Это тоже петля получается Видите, закрепилась Следующее то же самое, это мы сейчас сделали сверху. Теперь мы сейчас сделаем снизу тоже такую же петлю. Опять петля идет рядом, веревочки две. Снизу протянули его. Протягиваем руку и обратно берем свободный конец. Видите, то же корпус у нас поворачивается вниз. И нам правой рукой мы должны утянуться за этим концом, который у нас будет справа идти. Вытягиваем кусочек, бросаем, закрепляем. Вот. Как? предлагаю я новый способ то же самое петля но усовершенствованная каким образом это делается мы просто напросто левую руку, левую руку берем как на лошадях на лошади мы Натягиваем, то есть мы натягиваем в левую сторону, подтягиваем влево, подтягиваем влево и правую руку останавливаемся на определенном расстоянии. Я стараюсь, ребята, учить таким образом, что левая рука на уровне локтевого сустава правой руки останавливается. Остановился и переставляю ее вот в таком положении. Посмотрите, видите, не рядом, а вот именно перекресток у меня получается. И у меня пальцы вот таком оставляют Нижние пальцы левой руки у меня просто держит веревку. А правая рука у меня идет на большой палец, закрепляется за, за средним пальцем.